Признаюсь вам, я никогда не думал, что буду жить в то время, когда людей за их мнение, за их мысли будут преследовать, подвергать всяческому гонению, репрессиям. Для меня это было что-то из категории Оруэлл 1984. Но ну, такое заезженное произведение. Есть намного более интересные примеры. Сейчас я не буду говорить о них, я хотел бы сказать вам всего лишь свое мнение о том кем я считаю тех людей, кто открыто, ариано так, поддерживают убийства тех людей, которые добровольно с оружием в руках идут на территорию чужого государства и творят там беспредел во всех во всех широких рамках его проявления. Эти люди, которые так поступают, они для меня Две категории я бы им дал. Первая категория – это аморальные ублюдки, а вторая категория – это психически больные существа. Других каких-то объяснений э, всему тому, что они делают, всему этому беспределу, я, честно говоря, не могу найти. Я пытался найти объяснение, но, судя по всему, мы вошли в тот период времени, когда абсолютное большинство – Существ, именно существ, они просто сошли с ума, прям, и это очень мягкая форма, они ебанулись, если быть ну, более таким точным, и у меня нет объяснения всему тому, что они делают, это довольно страшно, это довольно, опять же, необычно, потому что я не предполагал именно такое будущее, мне оно казалось немножко более радужным, Потому что двухтысячные, они начинались весьма и весьма неплохо. Казалось, что впереди нас ждет действительно новая эра, новая эпоха. Будущее. Оно наступило. Да, будущее бывает и таким. И знаете, на эту тему я для вас решил сегодня состряпать, опять-таки, стихотворение, которое сейчас для вас и зачитаю. «Поддерживать убийство может только сумасшедший человек». Лишенным напрочь совести, сочувствия, любви, морали. Шкала всех ценностей его уложена в его же век. Сокровища таких – все то, что отобрали и украли. Людьми я не желаю этих тварей называть. Ведь человек, как минимум, имеет совесть. Не ждите от меня, что стану призывать. Уж призваны все вы. Такая вот трагическая повесть. Что могу сказать наверное только берегите себя потому что то что предполагаю я в ближайшем будущем это далеко не радужно все